Андрюха, это твоя пасека? Да. Сколько здесь семей? Да? Тебя Нет. еще есть? 8. Тоже такая же платформа. А ульи тоже, какие в Андрюхе, да? Все, все, все то же самое. И опять у Лидини Сафодеевой, даже и тут, даже где-то в лесу. Даже в лесу с мочалкой. <девышленные> да да да да да да Видел, ты снял там, как надо закрывать литки на да, фанейских уликах, да. да? Круто, да? С мочалочкой, оп! Прикрыл и все. Вот родненькие здесь. В смысле родненькие? А! Двенадцати. Двенадцати? Ух, они здоровые, кажут против Восьми. Капец. Мин, вата. Утепление по полной программе. А если мне надо, чтобы шестерем где да. Здесь где чистокровный карпак а что на меня да. Да. чем Я да? да. сколько раз говорил самый продуманный улик это 12 траммы только то что его неудобно таскать его это красава. <связи> вот я перейду на 12 рамочный. Вот он как гаданы. Отлично. Красава? Ничего. Хорошо. Чего он додал, не нравится, ну? Тебе нравится? А? Тебе нравится, Если да? Если так, чтобы они стояли на месте, да, но хорошо <связи> бы с ним топкать. И Ну, там грозят крыла, не гинет вообще. Да. Даданчики. Ибун. да? Да. есть Дадан. А вы, в дейски улики, три, три четверки, рута. Вот какие надо. Подеем. Фадеев. Фадеев. Тут антиреклама твоих ульев от Петра Сакары. Я говорю, смотри, какие здесь семьи были. А вы в А ими только он мочалками закрывал. Попробуй держи такие, сразу как мы станем. Как Андрюха такие. 300 килограмм на 2 человека. Ну, конечно, после таких улик посмотрим. такие, кажется, большие. Капец просто, ну здоровые. Здесь видимо, много. задвижки какие здесь европейские. Да. Чел Чоу много, чел много. Иван, Мёда много, ну. Да, заснял очок. А классные задвижки, Все продуманные. Шоу. И на подъездных уликах как надо закрывать литки? Я уже снял, показал людям. Еще раз. Болт, говорят, формы, ну, общем, отраты, это да. водоэмульсионка, да? Да. Покрашена. Да, да. Надолго хватит? Ну пока второй год. Второй год? Угу. Ну, дальше посмотрим, насколько хватит. Насколько да, да. А сколько -то -то хватит. Да, да, да Видишь, да. это тоже крашеные угу. акрилом. Да, да. Лес, лес, клен. этот видео для Поедем еще куда-то, да? А, мы поедем еще на Додановскую пасеку. Там, где Додан. Нормально. Прицепчик. Прикольные прицепчики. Что там, Андрюха, пчелы есть? Две. Две есть. А ну. Ух, о, решеточка. Тикаем. Ну все тогда, да? Я, Поехали по чуть-чуть я себе. Как сделаю себе такое я себе сделаю. А? Поднимается. Без, без, без, какого-то Пыльцом несут А, а рамки-то тоже? да, Приехали на еще один тачок. О, и тут пенопласт. 15. Лондон 15. Вот смотри, привез, я отсюда подал пакет, привез вместо него. Смотри, что тут. Смотри. Э, насколько он на трехрамочку взял? Или вот так вот взял? Да, он, не, ну он все были рамки, но клуб был на трехрамочках. Угу. Ну, он уже и подзалит чуть-чуть, хорошо. Mm -hmm. Опять фадейский mm -hmm. Блин, везде они. Ты представляешь, поехали в Германию, там или Поехали в Молдову, там или Поехали, короче... Yeah, ну, супер, вообще, yeah. смотрю, Теперь я возле... понимаю, почему на фадеева все злятся. Да, Завидан... да, он портит пчеловодство. Портит что? пчеловодство, да, да. да своими mm -hmm. ульями пенопластовыми. Ну, все посрывать пили. И знаешь, что плохо в этих пакетах? И что мне не нравится? Крайние рамки тоже с расплодом. Я бы хотел, чтобы они были. Хоть чуть-чуть меда был. Да, с медом, а они тоже с расплодом. Вот смотри, крайнюю рамку достаю. Это что, Миннесота, Минисота, Нет, нет, это весеяч вот этот, вот этот дом. Крайняя рамка, да, с расплодом прям дают. Смотри, это ж плохо, Да, это плохо. Пенопласт плохо. Сейчас, сейчас тоже посмотрим. Фадеев, а ну скажи за это. Смотри. Вот Нет, люди занимаются не... пчеловодством серьезно. считай сколько расплода. Это его улья, это не Тебе капец, сертификат они... качества так, есть все... на продукции Обязательно. Так мне больше интересно, то... вы теперь жалеете, что будет много пчел, если бы все... Капец. А? Надо кофе. Ну тут теперь, ну, тут... За эту рамку я, бы дал я знаю, что можно сказать. Это заслуга не улья, это заслуга матки. Обязательно. Покупайте маток в <laughs> Не, ну круто. Это шестерамочник. Это под 300. Да, это, это два корпуса по 145. И вот. это с расплодом. Вот, так, кстати, давай прорекламируем ули. Вот это как ну, раз смотри, получается. Видишь, опять же, ну и где корма? Да. Смотри, и тоже крайняя рамка и тоже с расплодом. А теперь вот от говори, мульч. вот смотри. Вот от сегодня сейчас Кстати, Сегодня этот... 6 мая. Можно продать пакет. Вот они выгрызают личинки, вот это. Сейчас приближу. Это свойство висяч. Вот даже пчела, смотри, здесь тоже вот выгрызает. Да. Вот это да, как раз идет. Они пчел, чистят как раз раз. Выгрызает. Так, давай, давай вернемся до рекламы, Фадеев, рекламируй. Получается, смотри, сегодня 6 мая, ну в Молдове, конечно, теплее, чем у нас. Получается 6 рамок расхода, рамок... это пакет, пакет. можно продать 3 плюс 1. Пакет 3 плюс 1, и при этом останется ну, вот плос, я понял, отсюда 4 есть? рамочки, да, пакет можно продать с маткой. Дается 2, ставишь маточник. И все, ну, и оно пошло ма... дальше работать. Даже можно, если остаются две, в данном случае, как в этом, две, две печатки остаются, тут можно ставить перегородку, можно сразу два маточника ставить. Ну это ты говорил, я не буду говорить, что я хочу с ними делать все, сдал все. Не надо сдавать всю кабину, сейчас все понабирают этих пакетов, и закончилось наше Фадея же сразу у заказал все, ну, не успевает делать. И можешь там ставить без Можешь там что А ты хочешь посмотреть. Рамка не по феншую. Еще. Аккуратно там на матки на той. На той. На той? А давай матку посмотри. Вот. О, да я? да я сниму. Вот. Да. вот она, да я сниму. Держи, держи, <с держи. <с я приближу. Кстати, эти, эти матки, этот пакет сделан после ну. э, подсолнуха. И даже метки у меня закончились, я не метил их ничем, эти матки. Вот смотри, по приносу тоже вещь. Да, вот да. он. Ставь да. карман. Я только сделал, там поставил. Я поменял, да? Сейчас смотри, я подбирал, продал отсюда пакеты. А сколько у тебя зимовало? Ты же на пробу немного брал. Вот смотри, видишь, отсюда уже продан пакет. Да. Ух ты! Вот тут уже был продан, отсюда в этом Отсюда продан пакет, да. Тут где? должна быть неблодная матка. Сейчас где-то я по попробую найти а, маточник вы Потому что тогда матку тяжелее найти да если она не они оттянули но как бы не будет засе потому что тут должна быть неплодная матка мы ставили маточники а давно был пакет продан Недель назад да когда у нас недель неделю назад да где-то так. А вот маточник. Вот кстати, маточник вышел, Мы будет. Поставили маточник, матка есть, где-то ходит. Да, но у нас контроль через 5 дней. Но в данном случае мы, например, не ищем матку, угу. я не смотрю за ней. Через 5 дней я просто прихожу, ставлю еще один маточник и через 5 дней еще один, все. И потом прихожу только контроль засела. А Если есть засел, все, знаешь, все получилось, с маткой хорошо. Кое-кто на лучше сгрызет. Вот тоже мы ну, здесь в каком-то заповеднике или нет как мы нет здесь не заповедник уже лес и вторая рамочка вещь вы не думаете, что все Молдовы? тут 8 рам мы 4 продали рамки и 4 вот осталось видишь? мы же проиграли всю молдову в кошку здесь да, выбрали где мы, мы когда приходим здесь сейчас посмотрим я открою было. вам именно 7 он думает уже планы строит он уже придумал. Он я давно это... подумал, что я тут сейчас просто дооцениваю и страшно. штук подряд мы продали. Вот они все. Смотри. Тоже пакет, да? Да, это тоже отсюда продаленный пакет. Пол ряда отсюда снижены. Угу. А покажи, это с Англии, дочки есть? Английские? С ну, да. На той самой первой пасеке, да? Да. Ну-ка, я вот я нашел... Все. Теперь клеточку у меня сейчас открою. То да, у меня вот да? Тут уже клеточка есть, все. Вторуюющий. Две ищи сразу. заметил там, ⁇ бля. Коля, интервью можно тебе? Конечно. А я слышал, ты где-то в Америке работал, да? Ну да, был. По пчеловодству? Да, на пасеке. Да. Много работал? Ну. Э, по времени? Да. Ну, первый раз четыре месяца, второй раз полгода. А, ты там был два раза? А где ты Вообще был четыре раза. А, четыре раза? Ну, ты? А пасек. где ты был? В Калифорнии. И как? Чего? Хорошо, ну, тепло. Много семей обслуживали? Э, Больше тысячи было. Но не один. Там. Ну, не понятно. Ну, круто. Тебе понравилось, не? Да, неплохо. А много чего к себе перенял? Ну, есть, есть. По, по развитию, по выводу маток там, есть помогло. -то. Да. То есть пригодилось да. лично не в своем А сколько лично вот у, у тебя пчел? Я так понял. Ну, у, вот... у меня больше сотни сейчас. Ну было больше. В прошлом году у меня было. Ага. Отошло еще и сейчас восстанавливается еще. Понятненько. Круто. Больше не собираешься? Нет. Нет. Все, будешь тут развивать да. свое? Старайся, старайся тут на месте. Не, ну правильно. Как-то, короче, информации хватанул и теперь можно чуть -чуть. Ну да. Спасибо. Вот там Доданы, сейчас посмотрим. О, так и у вас Доданы есть. Самый есть, вот, и... снимай Доданы. Доданы, Влад, смотри, дымарь какой-то, уже делал. Да, да, уже дымарь попадал. Так это вниз Украины у вас? А я, я смотрел. смотрел. Дымари с Алиэкспресс друг, это. Человек, надо так что это? Что здесь? Дай Дымасу. Загони. А что здесь? Это все Миннесота. Миннесота. Маден Италия. Злая, да, товарищ? Да, ну вот эти уже дальше. Тут мы пакеты от них не выбрали. Эти две рамочки распоза я подсилил те обратно. Ну рамочки, конечно, красивые. Ну смотри, засеянная. она вся засеяна, да. Засеяна бы. Засними. Сейчас найдем на матку. Вот приятно смотреть, а вот все-таки рамочка белая, вот красиво просто. Отстроена ровненько. Вот по расположению. А это выдавали румынские какие-то подкормки, да? Да а, да, а мы, я вчера показывал Канди. Это Канди. Вот, это это шпыльцой? Да, да. А есть у тебя такие новые? Есть. Ну, запечатанные? Да. Полностью Канди? Да, есть. есть. И сюда тут тоже хорошо. здесь. Подержи, подержи. Думали, а угу. это -то Это то, что нельзя ты. Я сейчас только буду кидать корпуса. А тут рапс был рядом. Угу. И поэтому мы не кидали, чтобы его не было. И сейчас засела опять, и, раз, и как раз отцвел. Мы сейчас будем ставить корпуса под мясо. Ну, тоже оно сейчас засильно. И шпатковку сверху залили. Вот матка где-то ходит. Матка-то где-то ходит. Где-то она ходит. Ну, ну тут да. быть митин, митин. должна быть метина начинается. Должна будет проще. Меченная. Да, да, да. А ну где-то может прекрасно. Да. Откуда Смотри, вообще была бывает. идея Сим? вот это алю алюминь? Смотри. Откуда идея была? Ну мы посмотрели как бы. Хорошо, вот же да с это все Минисош. А что такое большая разница между ними? Свети. Ну, с большая Это разница. Это секретная информация, опять же, И потом отдельно расскажу. Для камеры, да? Понимаешь? Принцесс идём в Кстати, да, ты спросил разницу, давай откроем ее. Идем Идём матку. Ваня, ставь на паузу. Нет! Нет! Здесь маточка будет. Чёрненькая, да? Да. Не сразу. Сразу выяснил. Вычислил. Я попробую ну, найти ну, матку. Было Кстати, посмотри на тротника, видишь? Да, да, красавца. Не нравятся такие тротники, черненькие. Черненькие. Тебе черненькие нравятся? Трутники. Блондиночки мне нравятся, рыженькие. Рыженькие, как сказать? Да, главное, Пока, пока довольны. Да, смотри, матка. Видишь? Это карпатушка. Да, это Понял? Или карника похожа Покажи пальцем. Да, да, да, а, карночка. Все ага. с Понял же что или нет? Да да да. Я слушай, понял, а насколько сложнее много? Да слушай, Слышь, Андрей? Дальше не надо, я вот дальше уже все понял. Все? Да. Ну все. Главное, чтобы ты понял. Я да -да -да. специально тебе открыл. Да да да, я понял, я все понял. А, я понял то. А, я понял. Это по той схеме печется. Да именно по той. Тут должны быть. А, вот уже печатает. Поняшь? Ну, есть, принос капает, как бы. Есть. Завтра Что, будем еще? расширять, уже ставить how корпуса. Ну, его дальше. Сейчас я тебе покажу, раз Кстати, это, <coughs> только... вот он. она вот эти четыре штучки. Вот это уже бак. Вот это бак. Вот это бак. Слышь, вот за семечу. Сразу видно лучше. Да? Конечно. Да, иду. Смотри, какие стукамёны. Вы пережали. Тут они бы сейчас в магазин еще принесли. Да, раб цвёл мы не могли ставить. Как? Мы могли поставить, но не хотели. Нам тут нет не нужен. Вот она вся засеяна. Вот маточка, кстати. Сразу видишь, нигде не могли найти матку. Да? Сразу... Мак нас открыли, сразу, сразу показывает да? Вот. Давай. Выходил личинки тоже. А да, да. ну крайнюю рамку. Давай крайнюю. Ну они основной основном кормовые, этот э, держит корм в семье тоже. Угу. Это ну, прошлогодний. Да, это прошлогодний. Я так не распечатывал. А, клеточка у меня есть? Ну да. У меня материала хватает. Не нравится? Нет. Это Ваня. Может, хоть труд не возьмешь? Нет, спасибо. Труд. Я фиксирую, точно кинул, не зажал в кулаке. Это доказательство, если что, да? А сколько здесь примерно улив стоит семей? Здесь больше 120, 127, 120. А что еще? Он уже все передает команду куда ехать это что бати ну сразу видно опыт да? это ряд бати да мы тоже снять этот верхний корпуса подмет а до данной это... будем считать просто... 18 рамок расплод <сí dove> <сí dove> <сí dove> немного вещи пчелы а надо, а, ну, давай пчелы. откроем вот это, о это да это, это, это, это нам это. надо клеточки поднялись поднялись данчики ну они такие большие кажется это капец просто здоровые ну, а, тут пчелы побольше семья внизу сейчас спасибо Антон. приедем